27-дюймовый монитор HP известный фирмы Hewlett Packard выпускают они не только принтеры монитор такой стильненький мне вот очень нравится что у него очень узкая такая рамка нет этих широких пластиковых полос монитор очень легкий вот сейчас он висит у меня на стене на двух саморезах на кронштейне который тяжелее чем он сам Могу продать с кронштейном, потому что очень удобно поворачивать его в разные стороны, но с монитором идет стандартная нога, если вы хотите устанавливать его на стол. Монитор покупался новым где-то пару лет назад, но точно продаю по причине того, что сейчас использую монитор Apple Cinema. Тоже есть в профиле, можете посмотреть. Монитор используется в основном как телевизор, вот он подключен через провод HDMI к ноутбуку. Очень удобно для работы с таблицами, большой экран для графики. Кроме HDMI разъема, у него сзади есть разъемы VGA, но все технические характеристики монитора я размещу в объявлении. В этом видео постараюсь показать техническое состояние монитора, никаких особых видимых повреждений у него нет, если уж очень присматриваться, но все-таки монитор не лет вот. Этот монитор, как и любой товар из моего профиля в Авито, я могу отправить вам Авито доставкой по России. Мониторы я очень тщательно пакую, заматываю вначале в стреч, а затем многократно обматываю в пузырчатую пленку и пакую их. Кадмейные коробки, то есть ручной индивидуальной работы под каждый монитор делается из пятислойного гофрированного картона. Съезжают в любое место, даже почты России, без повреждений. Если вам нужен такой монитор, пожалуйста, заказывайте. Если вы не из Воронежа, нажимайте "купить с доставкой" либо могу отправить какой-то транспортной компании по предварительной договоренности.